Всем привет! С вами Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня будем готовить салат с крабовыми палочками. Ничего не надо варить. Всего 4 ингредиента. Салатик получается очень вкусный. Я его буду готовить без майонеза. Вы можете приготовить так же, как я, или с майонезом. Это все на ваш вкус. Подойдет салат прекрасно на праздник, на 8 марта. Или просто как салат на скорую руку. Как всегда, не забывайте поставить лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Для начала 260 грамм крабовых палочек нарезаем на мелкие кубики. И перекладываем в салатницу. Далее 70 грамм тертого сыра. Я покупаю уже готовый. Я его немножечко вот так измельчу ножом, чтобы было еще мельче. Можно использовать любой твердый сыр или даже плавленный сыр. Сыр добавляем в крабовые палочки. И нарезаем помидоры. В описании под видео я вам укажу точное количество продуктов, которое мне понадобилось. У меня помидоры крупные, один помидор завесил 180 грамм. Я добавлю где-то грамм 250. Помидоры тоже нарезаем как можно мельче на мелкие кубики. Лишнюю жидкость из помидоров я немного убрала. И добавляю их к остальным ингредиентам теперь приготовим заправку для салата для этого смешиваем 125 грамм греческого йогурта греческий йогурт можно заменить на жирную сметану с двумя столовыми ложками горчицы у меня горчица не крепкая поэтому смотрите добавляйте горчицу той крепости которую вы любите Сюда же выдавливаем сок половины лимона и натираем 3 зубчика чеснока. Заправку солим и перчим. И все тщательно перемешиваем. В самом конце добавляю консервированную кукурузу и заправляю салат подготовленной заправкой. Все тщательно перемешиваем. Салат можно подавать сразу, можно его немного настоять в холодильнике. Получается все просто, вкусно, полезно, без майонеза. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория.